Кола, с вами Андрюлик. Сегодня я хочу вам рассказать про то, что наконец-таки случилось в моем инстаграме. Наконец-таки, спустя полгода, даже больше, я выпустил новую маску в своем профиле в инстаграме. И сейчас вы можете посмотреть, что из себя она представляет. Суть данной маски очень проста. Вы переходите по ссылке в описании. Там ссылка на маску, открывайте. И что? Сегодня день риска, если будет стоять сложный выбор между тем, чтобы рискнуть или нет? Рискуйте, и все у вас будет в шоколаде. Понятно? Цепи на шее, они мне как раз... Данная маска гороскоп на день. То есть вы с утра встаете, либо же днем, и смотрите, что сегодня с вами произойдет. И она предсказывает будущее, это правда работает. Но Насколько точно я не знаю... Но у меня сработало. Также хочу поблагодарить одного очень хорошего человека, который помог и сделал мне эту маску полностью с нуля. Это инстаграм Юли. Тут Юля выкладывает свои фотографии, и также она делает маски на заказ, поэтому переходите, подписывайтесь и заказывайте у нее маски. Я уверен, результат вас впечатлит. Но это не все. Я запускаю розыгрыш на одну тысячу рублей до конца этого года. Итоги я подведу ровно 31 декабря. А что же нужно сделать, спросите вы, чтобы получить вот эту вот заветную тысячу рублей? Всего-то вам нужно выкладывать посты, либо сторис в инстаграм и отмечать меня самое главное. И тогда я буду записывать все в одну таблицу всех пользователей. И затем 31 декабря, 12 часов дня по московскому времени. Я проведу прямой эфир в своем инстаграме и разыграю 1000 рублей прямо при вас в прямом эфире. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить ни в коем случае данный розыгрыш. Ну а на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь моей маской. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте биты в моей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем пока.